Этикетка так. У нас на 25 декабря на вечер субботы карта вечера здоровья осталось. Вы будете думать о своем здоровье. Надо обследоваться, УЗИ или анализы или УЗИ и анализы. Все это обследовать надо. Приходите к врачу, врач будет назначать все, и вы будете, извините, сейчас чайничек. Итак, врач будет назначать вы будете обследоваться, давать анализы, также комната там УЗИ и вообще надо знать о своем состоянии организма. Организм в каком состоянии находится, свое здоровье вы обязаны знать. И если что, вдруг у вас будет не витаминов, или же какие-то нужно будет сливать, это тоже все будет назначать врач. По назначению все врача. Всем пока!